Здравствуйте, меня зовут Негодина Елена, я сотрудник компании Квитбру. И сегодня мы поговорим о профессиональных коптильных. Существует два основных вида копчения – холодное и горячее. Холодное копчение проходит при температуре 20-35 градусов, а горячее при температуре 60-90 градусов. Если копчение проходит при температуре от 90 до 120 градусов Цельсия, то этот процесс лучше назвать запеканием в коптильном дыму». Для копчения нужно коптильная камера, дымогенератор, ТЭН и термореле. Термореле используется для поддержания нужной температуры. Если речь идет о производстве нескольких десятков килограммов продукции, то используются небольшие камеры закрытого типа со встроенным дымогенератором. Но если за смену вырабатываются сотни килограммов, то используются камеры размером с небольшую комнату. И дымогенератор расположен за ее пределами. При копчении компоненты дыма осаждаются на поверхность продукта и проникают его толщу. Скорость протекания этого процесса зависит от многих факторов. От концентрации дыма, влажности и температуру в камере. Дым образуется из отления предварительно замоченной щепы. Щепу замачивают для того, чтобы она случайно не воспоменилась. В нее можно добавлять специи, хвою, ягоды. Например, мужжевельник, ветки малины или черной смородины. При выборе коптильни стоит руководствоваться не только ее габаритами и производительностью. Также обратите внимание на возможность задавать и контролировать температуру в камере. Удобно, если можно быстро поменять истлевшую щепу на новую. Для горячего копчения можно использовать и пароконвектомат Предварительно оснастив его специальной корзиной с теном Такая корзина располагается в верхней зоне пароконвектомата И в нее загружается увлажненная щепа При включении тена в корзине начинается тление и выделяется дым Но, к сожалению, в пароконвектомате нельзя отключить вентилятор И поэтому нужно устанавливать минимальный предел вращения вентилятора Тогда концентрация дыма на границе с продуктом будет максимальной Если скорость вращения вентилятора окажется слишком большой, щепа может загореться Рекомендуемый диапазон влажности от 60 до 85% для выбора оптимального процесса копчения нужно произвести 2-3 технологических проработки. При холодном копчении продукт обрабатывается дольше, но он получается гораздо вкуснее и хранится дольше. Существует два недорогих вида оборудования для копчения. Первый устанавливается в камеру пароконвектомата. Но происходит не благодаря тену, а за счет углей. Второй – это компактный аппарат Smoking Gun Pro или коптильный пистолет. Его заряжают древесной стружкой и поджигают ее, а дым при помощи специального шланга направляют на продукт под специальный колпак. За несколько минут блюдо получит оригинальный вкус и аромат. При выборе коптилин обратите внимание на их производительность, герметизации камеры, возможность составления автоматических программ, а также быструю компенсацию снижения рабочей температуры после открывания двери.